Всем привет! Приехал, поступил пациент Надо сделать машину в идеальное состояние. Делаем все что надо Делаем так как надо Задача поставлена именно таким образом Что нам нужно для того чтобы Делать так как надо и делать то что надо Сначала ее надо помыть Само собой, все отмыть, все чистить, прозвонить все толщиномером, чтобы понимать, к чему мы стремимся, крашена она вообще или нет, найти крашеные элементы, посмотреть разницу в цвете и посмотреть на количество повреждений как таковых, потому что под грязью ничего не видно. Это первая процедура. Отмыли, протерли. Посмотрим на масштабы. Ну, капот однозначно. Снимается весь и перекрашивается. Потому что сколы уже корректированные сколы так карандашом затыканы. Очень далеко уходят. Тут, тут. Если бы не было вот этих сколов дальних, можно было сказать, что морду можно сделать кусочек, именно вычистить. А покрасить уже там в переход и залакировать весь. Но не, не в этом случае. По крыльям, значит, смотрим. Дверям. Тут только битум. Вот тут скольчик один. Царапки. Пошли. Сколы, сколы, сколы. То есть крыло тоже по-нормальному, если делать в окрас. Бампер, понятно, там дрова, фары, влаг. Тут уже полировать нечего они деланы крыло сколы сколы скол тут уже однозначно тоже в окрас, и причем в стык в окрас перехода тут быть не может хотя опять же обсуждаемо в каком плане вот этот скол его можно разрезать закорректировать более точно и потом заполировать то есть это надо обсуждать с владельцем. Тут у нас что, на носу скол, а здесь какая-то пигментация уже через лак, видать, какие-то загрязнения лежали. Это не уже механика, это именно химия. Ага, торец протертый. Понятно, значит, корректировка отменяется. Вот тут очень мощный протертый торец. А делать в половинку здесь именно это крыло, не вижу смысла, потому что капот идет уже в полняк Если только в крыле стоял вопрос Да, можно в половинку откраситься Это закорректировать Сохранить цвет к дверям И сохранить толщину в этом месте Но не здесь Далее, по дверям Скол на торце рубанный Царапина тоже рубаная, рваная На торце, по торцам все здесь тоже скол внимание, вопрос В эту часть не покрасишь никак уходит ниже, эту часть не покрасишь никак, уходит уже выше из-за раз, два, трех сколов дверь пускать под открас получается, но это будем сейчас звонить обсуждать, пока машина стояла, вот так вот будет видно, грязная даже в этом месте идет протир полаку. То есть ребята тут перекрашивали что-то Протерлись с палаку. Сейчас мы ее прозвоним по толщине Но сначала надо просмотреть Все таким вот образом Где у нас что? Арка, скол, скол Дверь, скол Слушайте, ну тут если Делать так, как, как попросили Чтобы вот выехала Красивая ну вот этот борт уже в открас Должен идти Потому что количество сколов На арках Плюс протер здесь Который виден и который я уже как бы не полировал Я только хуже сделал то есть, Ну не хуже, а он еще больше растянется То есть борт Как бы должен в открас уходить Задний бампер Что мы имеем Что мы имеем Корректировочки, но ну, их можно подобрать, Не будет заметно вот эту планку вот как раз потому что тут шорканная тут все полируется в принципе беспроблемно крышка вроде даже в идеале никаких проблем по крышке тут у бампера корректировочка но это можно доделать переделать чтобы пока что сохранить Здесь, что мы видим, мы видим шелушение лака с торца, планка в открас по-любому. Поэтому борту крыло один скол корректируется, не проблема. Двери чуть-чуть посколенные. Дверь надо отдавать в ПДР, потому что есть вот такое. Я попробую сам, если у меня хватит инструмента долезть из тех 33 крючков, что я купил. Я полезу. Если нет, лучше отдать тем, кто занимается каждый день на торце вмятина. Хотя сама дверь, знаете, вообще, кроме того, что в ПДР ее надо отдать, никаких проблем. На двери скол. Но этот еще можно закорректировать. Он небольшой. Так особо проблем никаких. Далее. Вот эти вот рамки окон. Это переделывать. Тут два варианта. Либо очистить все, загрунтовать, чтобы не кислилась пленка затянуть. Либо в раптор задуть. Но в раптор задуть более актуально, потому что вот эту вот штуку в пленку не затянуть никак по форме. А ее тоже надо сделать, причем она с двух сторон такая же. Ну и поэтому кругу определились. Итого, что мы имеем? У нас реально то, что можно спасти, сохранить дверь. Дверь, крыло, а, крыло под вопросом, потому что, ну, в принципе, такое, знаете, как бы по морде просто есть песок, тут сколы, и тут песок по клюву. А так можно бы и по постараться над ним что-то тут приоживить. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть... Планка на бампере. Ну и как бы все. Это из того, что реально надо красить. Ну и рамочки вот эти стоечки. А остальное обсуждаем. А, давайте самое это интересное. Позвоним. Походим по машине. Звоним. 165. Не завод. Не завод. Да, не завод. Угу, толщина вся разная 172 То есть это просто был окрас Вторичный, 190 С небольшими какими-то, может, ремонтиками 178 Да, небольшие ремонтики были Вторичный окрас 220 Да, да, да. 147 Ближе к заводу, но все равно Что-то лака Добавили 172. Она вся крашеная, получается. Да, она вся, вся деланная. Угу. Ее всю в круг облили. Потом, получается, запиливали, заполировывали. Угу. Может, хоть багажник? Не, багажник открашен, отлачен. Получается, что... Ну, давайте здесь звякнем. Звоним прямо в протир протире 120 завод рядом с протиром 140 тонкий слой лака то есть тут просто перелач. батон 154 и в момент перелачивания но она вся знаете без шагрени такая запиленная запиленная. то есть мы э, ну, старались э, вы перед отдачей и пробились на тонком слое лака чисто на батоне, хотя не факт, знаете такие машины обычно имеют тенденцию ну, довольно таки часто отдаваться в полировку И это может быть не обязательно после открасы это могли сделать чуть попозже ну что мы прикидываем, что у нас все в открасе поэтому особо особо стремиться в завод уже некуда именно ну, делая ремонты потому что она вся уже затолщенная в разной толщине получается, ну плюс-минус в одной но в разной по факту поэтому поэтому тут либо полная откраска снятием до металла, чтобы было все в одну толщину опять же плюс-минус 150-170 микрон попасть либо же сейчас то, что надо снимаем до металла, открашиваем, попадаем даже если все будем снимать до металла и все ровное не требующее ремонта, мы попадаем в толщину меньше, чем предыдущая вот эта покраска и все равно все будет отличаться то есть то что покрасили там, мы будет чуть тоньше, тут чуть толще плюс полироваться плюс протиры тут где протер, само собой ну, весь батон снимать с крылом до металла никто не будет в таком ремонте, это все мотуется подкрашивается вот эта зона, потому что как ни лакируй, протер, протир, он будет через лак виден, то есть подкрашивается эта зона и опять накрывается лаком все что нужно, ну по крайней мере до вот этого ребра, если делать только вверх. Само собой вверх будет еще плюс 50 по толщине. В толщину мы тут уже никак не попадаем. Остается только теперь обсуждать с хозяином автомобиля, что конкретно делаем. Идем дальше, смотрим, что у нас имеется по внутрянке. По внутрянке у нас... Ай, это паста. Блин, я думал это скол. Хотел показать смысл вот о том, что с этим делать. Сколы вот тут, тык-тык-тык-тык. Вот, Небольшие. Красили, ну вы реально вот красили, кто-то прям постарался. То есть не затронули заводскую вот эту вот вообще. А красили все в сборе. Потому что если бы красили в разборе, пришлось бы им сюда клеить что-то. И это что-то дало бы ступеньку по цвету. Не говорю, что на ощупь это было пощутимо, но по цвету дало бы ступеньку. Видно, четко пропыл именно вот этот сквозной вот сюда. Ну это явно видно, хорошо заметно. В остальном все четенько. Болтики не трогали. Ничего не крутили по этому крылу, ситуация получше, тут сколов никаких нет, поэтому тут можно открашивать, проблем не будет. А здесь из-за вот этих вот, сука, сколов, будут проблемка, что их-то надо чуть ну, разработать. Само собой, э, когда разработаем, подгрунтоваться и потом прокраситься, прокраситься насквозь, прокрасится вот тут чуть-чуть полка. Но я думаю, для этой машины это уже не страшно, во-первых, годы, во-вторых, толщина. Тут, ну, любой подойдет, тык толщиномером, все. Есть. Так, по общему состоянию лакокрасочного, ну даже все и неплохо. Лак зашорканный, конечно, замытый. Ну, делалось... Интересно, сколько лет прошло, когда красилась эта машина. Сейчас с клиентом обсудили, человек думает. А главным вопросом это вот этот борт, все. Все остальное понятно и так. А тут тоже есть небольшие плавунчики над ручкой. И вот тут под ручкой где-то сейчас вот, вот тут. В принципе, это все можно крючками продавить-выдавить, чтобы было красиво. И вот точечка махонькая. В эту точечку, наверное, доступ может и не быть, потому что тут напихано будет по-любому с заводом. Эту точечку можно выдернуть только клеечечком. Либо же, ну это не вариант, открывать арку и оттуда что-то давить. Кстати, давайте глянем по торцу. По торцу у нас лежит клей с завода. Он нормально лежит. Проблем вроде бы нет. Ну, или не с завода. Его просто, ребята, да, его положили сами, потому что отсюда к палец какой-то протир пальцем. Положили, покрасили, все, держится, ничего нигде не отходит. Я вовнутрь еще не заглядывал. Что у нас по торцам? По торцам четко видно, что красили. По наружке, без проемов, перепыл. Перепыл, вот тут вот, валик лежал, тоже видно. Блин, ну вот это, конечно, палится прям сильно. Что... Что так сделано. Да, они даже резинки не оттопорщивали. А с резинками все очень просто. И вот так вот скотчем всю-всю плотненько проклеиваешь, чтобы когда ты закрываешь, у тебя была возможность валик проклеить по вот этой вот полочке, а может даже и по внутренней. Подзамотовать, а был туда попадает, потом все еще промотовывается и аккуратненько вполировывается. Ну, самое палевное как бы место именно вот это вот. Вот этот кусочек. На нем-то, собственно, и погорели, да? Наши хаты. Даже мы будем ничего-то. Чуть-чуть есть ощущается ступенька здесь по лаку. Но это можно опять же вполировать. Ее просто не полировали почему-то. Хотя так сделано, все очень достойно. Да, ух. Резинка натирает прям сильно. А еще похоже, знаете, как, что на свежий лак открыли и закрыли резинку, и она приклеилась, и ее потом никто. Больше ничем не оттирал, да. Знаете, какая ступенька, прямо жесть. Ну, тут тоже резинку, походу, заклеивали, ее не снимали, потому что она приклеена на двухсторонний скотч, и резинка денег стоит, как крыло от этого BMW. Я не думаю, что их кто-то снимал при таком ремонте. В общем, все равно, задача определена, мы морду красим, поэтому можно сейчас смело скидывать бампер, оптику оптика кстати под вопросом возможно стекла будет меняться. подкрылки поворотники зеркала молдинги потому что красить обе стойки на стеклах разбираются пока все это будет делаться точно определиться что делаем с бортом если делаем борт срываем ручки срываем не порог нам не мешает расчухиваем задний бампер короче занимаемся делать надо. Все осторожно потому что есть предупреждение говорит не, не сломай желательно ни одной клипсы на эти машины клипсы хер найдешь в наличии их может не быть ждать с германии до трех недель. Поэтому работаем аккуратно. значит решено делаем крыло капот бампер крыло дверь дверь крыло с батоном. Потому что на дверях ну, много очень сколов, таких из-за которых. И они разбросаны далеко, из-за которых приходится делать так. Э, В мятинки сейчас будем залазить, выдавливать батон исключительно из-за того, что вот тут протер. Ну и дальше уже смотрим, где-то тут сколы. Где-то где? сейчас. Ну где-то, короче, тут скол видели. Он не критичный, но из-за него уже придется оттянуться. Вот скол. Нет, скол. Где ещё. И, и где-то еще поверху. ты поотмылась, смотри, все нормально. Ну как бы все. Батон вроде бы казалось, можно и не трогать. Но протир вот тут, переход до сюда делать. Скол вот там. Теперь ничего не остается. Багажник подаруем, бампер подподароваем, подкрашиваем, опять отвлекает на чем мы закончили то есть тут все полируем где залажу лично выдавливаю лично в вмятинки крыло оттянется в переход, то есть покрасим клюв лаком наверное пойдет под все, не вижу смысла потому что красить надо все на месте поскольку ничего не кручено поэтому переход делать на крыле это его надо отдельно красить, нелогично то есть сэкономим 20 грамм лака, геморрой добавляем себе на голову очень много Хотя я люблю переходы. Сейчас, Санек, битым. Саня день перчатки, я тебя прошу. Главнорастиком трет, он же разъедает все подряд. Сейчас принесу крючки и буду залазить куда залезу, выдавливать тут, пообводили. Пообводили в чтобы было видно. Ну, капот алюминий с крыльями. Это такое себе удовольствие их выжимать. Ну залез. Тут еще прикол в том, что доступа же нет. <с> То есть тут сбоку, что залезет из стандартного набора, минимального. Ну тут шишка. Шишку мы посадим, это не проблема. вот а тут ямка, и вот тут ямка. Все, занимаемся. Есть у нас вот такой наборчик. В нем 33 крючка. Подушка. Всякие держалки, заклинивалки. Клин для для окон. Мелкие всякие насадочки, накручивающиеся сюда. Ну, их немного. И один пробойчик. Пробойчик широкий. Как его называют правильно? Knock-down, knock knock-out. Ну, короче, вот он Надо накупить, надо лампу себе купить. Гаруши. Прикольно. Петельки для того, чтобы вешать крючки. Ну, ничего, цепочка То есть минималочка такая бюджетная минималка, набор недорогой, поэтому сдать от него особо ничего не стоит. Сейчас посмотрим, куда мы можем залезть и можем ли мы вообще туда залезть. Край заходит. Так, значит, что-то можно делать. будет. Сейчас поставлю камеру, буду пробовать. Так, интересно, попаду ли я в этот Центр. Да, достаю. Ну блин, алюминий. Капец жесткий. Саня, не мешай. Без лампы И так хреново видно. Спасибо. Целью это надо, но тут точечка такая, что ее шпаклом один размазнуть и, как говорится, в рот ей ноги. Оп, отцепился. Блин, тут и прицепиться не за что. Короче, с какой целью? Чтобы можно было просто на машинке перетереться, на алюминии толщину эту спильнуть. И поскольку это идет под перетирку грунта, не под мокрый по мокрым. Ну да, тут не прокатит мокрый по мокрым. Не то случай. А не прокатит почему? Капот не хочется снимать, чтобы не крутились болтики. То есть на грунте это все дело, даже если что-то там малейшее, мельчайшее будет, все это уйдет. Вообще не помню, видите, это вроде видите. как же так, все удобно, но до дальней я не долезу, наверное, никак. Ну да. Прошелся я по машине, вот здесь даже, там, где, знаете, вот можно было оставить под наждак чисто, я полез. Полез, а крючком не достаю никаким, то есть тут двойной металл, протяжка только до сюда можно дотянуть. Думаю, растучу, начал растукивать, лампочки нету, это именно маленькая. Под фонарь, который на стене. Блин, ничего не уходит. Разворачиваюсь с другой стороны. Прям такие тук-тук-тук-точечки. смотрятся на лакину. Крупнее, чем шагрень. Думаю, бляха испортил. Не взял наждак, перетер вроде ничего. То по крайней мере, все. Все, без ям. Здесь достал. Тут достал. Только под наждак. Ну, одно, но на самом ребре. Еще видно. На самом ребре именно вот этом обратно заворот ворота, ничем не могу вообще залезть, даже отверткой. не могу вытащить То есть я бы и с радостью но что-то не идет, может быть его вот так попробовать дернуть, но еще один момент это алюминий он, он гораздо сложнее, чем металл дергается, дергается, толкается и так далее, вот еще надо сюда залезть к чему я, собственно сел, пока там клей прилипает вот здесь на конту есть Блин, Вам так и не видать. Так получше видать. Вот здесь на конту есть залом. Тычок. Я его уже один раздернул. Доступа у меня к нему нет. Сверлить ничего не будем. Я его уже один раздернул. Я показывал на бахе один раз. Это обратный молоток с холодным клеем раздернул, чуть-чуть потянул, сейчас еще пару раз попробую насколько выйдет, растучу и в принципе я так уверен, что можно выйти под э, просто, ну тут сколы есть перетереться на наждаке на бруске и уйти, ну грунтануться чтобы ничего не шпатливать вот тут маленькая рисочка какая-то Такое помелоченная гадкая, оставляем так на минутку пусть повисит, прилипнет и потом дернем Минута прошла. Накручиваем переходник. Очень похоже, что это сделано из тяги шарового наконечника рулевого. И резким одним ударом. Бам! Офигеть! Офигеть оно работает! Я сейчас еще раз его в кучку собираю, в такую точечку. Очень маленькое пятнышко тут надо сделать. И еще раз приклеить. Чуть-чуть распучу только. что пятно контакта большое, не так как у горячего клея и приходится держать широкую площадь. еще, ой, еще разок. лес ну клей распластывается хорошо, до плоского идет. Глянем, что у нас получилось. Идеал, конечно, ребро не стало, но и шпатлевать тут ничего не нужно. Сейчас объясню, покажу, почему не нужно шпатлевать. Протираем, потому что есть остатки клея. Берем тут у нас 320. Все равно работать поэтому не страшно делаем вот так что мы видим мы еще лак не про... лак не пробили а у нас уже подходит грань того что ну, при ямочек все равно конечно имеется имеется как ни крути. Но здесь надо эту всю зону счищать до металла, потому что есть сколы. Счистится до металла это вся зона. А тут весь сапог, наверное, надо снять. А, может быть, тоненько Санёчек протянет. Я готовить а, тут много не буду по машине. То есть, больше к открасу присоединюсь. Но тут по подготовке как бы и реально немного. Там он больше работает. Он сейчас с банфером занимается, варит его. до да, с капотом. Тут такое пробежаться буквально зонами. Тут, тут, где сколы. Тут уже ничего не надо. Тут, где сколы, и на скол, и мордочка. Там мордочка, от капотик, да, работы будет по капоту много. По бамперу, значит, у нас в скольких местах? Раз, два, три. Все вроде, да? В трех местах? Ну и, а, и усилитель один оторванный А вот тут у него под рукой Тоже оказалось стоял весь целый был. Такие дела Подогреть, чуть-чуть поправить Потому что вот полка пошла Там полка ровная, смотрю Никаких препятствий нету Извини, Санек Пошевелил Ну да, все ровно, только торец весь вымыл А, тут в другую сторону надо выгнать Короче, есть чем позаниматься Норм Работаем в процессе Сейчас уже время 9 часов вечера Видите, как я вижу через перчатки Санек до сих пор занимается бампером Вот казалось бы, элемент Что его там? Он был нормальным целым Нормальным целым он был, пока стоял на машине Сняли его и понеслась а где тут хорошо видно? Ты варил. Вот тут сварка. Вот тут сварка. Вот тут сварка. Вот тут как-то вот так. Вот Вот-вот-вот-вот выходит сварка. Хорошо, поварили. Почистили. Вроде ничего. Вот это надо перегреть феном. Тут паутина такая. Обезжирька тут дай намочить. Давай, Хорошо видно под обезжирькой. Когда заливаешь их, не понял. Главное в поле было видно хорошо, а тут не, не видно. Какой-то БМВ неправильный пластик. Странно. Слушай, не ожидал. Хотел показать. Короче, <laughs> тут длинная трещина Фокус такая. Не ну не трещина, а изгиб пластика. Ну вот так получается. То есть его надо в принципе феном перегреть, потом использовать обязательно пластификатор, чтобы не было проблем. Дальше идем. Саня, тут. А ну-ка, покажи ее. А вот она. Смотрите. Видно? Опа, видно, видно, видно, все четко. Вот ее не было видно, пока не расчистили. Сделать эту штуку надо. Что надо? Опять надо запускать. Дуйчик, тонкие пруточки тут у меня есть такие. И проварить ее. Потому что она зараза вылезет тогда, когда бампер уже будет стоять на месте. И зимой кто-нибудь чего-нибудь коснется. То есть повреждение заложено заранее туда уже. Которое случайно, чисто, случайно. случайно, да. Но его надо весь в этих местах Я просмотреть. И... Ага. То есть посмотреть. И получается, что бампер вроде бы как размером вот как с дверью заниматься, да? Но тут большая половина – это ручная работа исключительно. А больше надо количество наждаков использовать, и они меньше градации идут, нежели на металле. Отсюда и ценообразование, что дверь сделать будет стоить дешевле, чем сделать бампер. Потому что работы я за время, пока, допустим, Саня делал бы, если бы я занимался бэхой, касание делал бампер я бы сделал крыло дверь дверь крыло и крыло сто процентов я бы их даже уже загрунтовал где нужен Ну не берем во внимание капот тут полигон такой что его часа полтора только машинками снимать и если посчитать по деньгам я бы заработал на 1 2 3 4 элемента больше по бабкам чем он отсюда и выводы что пластик кроме того что его снять разобрать помыть все разложить а с крылашо, скинули под крылок, вытащили поворотник и работаем с ним. Вот отсюда складываются цены. Так, по машине. Сегодня больше особо мы делать ничего не будем. У меня свои движухи отдельно в видосах. В инстаграмчике, кто смотрит, подписан, те знают, чем я занимаюсь. А завтра, по идее. По идее. Да не по идее а надо сделать. Они говорят: я сегодня капот сниму. Я говорю, да не надо уже мучиться, сегодня ночь. Скоро надо спать отдыхать но э, до металла в ноль до металла весь до металла в ноль до, да ну тут наверно вот так вот пойдет до металла в ноля кант до металла тут подработано угол разрабатывается вот так до металла весь грунтуется э, сушится ну, наверное, лишний день там постоит и потом аж будет краситься. Ну посмотрим, что сегодня еще. Еще не вечер, так сказать. Посмотрим, чем мы еще наработаем. Так. Дело к вечеру. Еще час работы. Бампер осталось только по торцам. Вот эти вот торцы зайти туда файником, повычесывать их, поубирать. Бампер готов под грунтование полностью. Я посмывал, тут прошел за 6 заходов смывкой краски, краску подбирал ага, нашел косяк, еще надо запилить один, вот на торце открылся под краской незаметно было в лючках, все повымывали то ну, чуть-чуть, еще чуть-чуть наждачком поработать и все вот смотрите, сейчас покажу вам прикол пока я ходил, смывку краски тут делал лазил, там чуть-чуть своими делами занимался, что сделал Санек с 120 кубитроном причем это один кружок, он реально ему интересно хватит ему на этот баркас или нет это здесь уже перебито даже на эксцентрике. То есть, в принципе, завтра проходим 180, и под мокрячок его как бы даже можно бы и запускать было. Но это еще надо консультацию получить от высшего начальства Сия Лихлер Александра Борисова. То есть вот эксцентрик, вот ротор. Вот и разница. Даже по звуку. Один тот же наждак. Я удивлен, что он еще живет на этом капоте. Капот идеальный. Капот 180 кой пробежали, и летите голуби, летите. Как раз 180 ка добирает да все вот эти облака, оставшиеся. Ну, в принципе, на этом мы заканчиваем на сегодня. Всем покедово.